как в слове «мой». «А» – ударный и очень краткий, как отзывок. Э, «И» – как в слове «их». Э, «Нечто среднее между О и Э безударный». Э, э, схож с У, губы не вытянуты, чуть округлены, ударный. Э, «Нечто среднее между О и Э безударный». «Э», э – как в слове «эхо», кончик языка у нижних зубов.